Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Так, 7 ноября в Институте управления экономикой и финансов стартовал проект, «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации. Всего в пилотной версии приняли участие 25 педагогов общества знаний различных казанских школ, которые уже в будущем научат школьников правильно распоряжаться деньгами. Примерно одна треть... Субтитры um. В прошлом предмет общества знания сейчас будет посвящена именно вопросу а, разумного обращения с личными финансами, финансами умению выстроить а, с, свою жизнь в обществе таким образом, чтобы быть финансово независимым и иметь всегда а, подушку безопасности финансовой, да, чтобы не а, брать необоснованные кредиты, чтобы соизмерять свои запросы со своей зарплатой и так далее. Финграмотность для школьников рассчитан на блок знаний в разрезе предметов общества знаний и специализированных предметов права и экономика. Вот этот проект уникальный в чем? То, что мы даем знания вам, делимся всем опытом, всем знаниями вами. Вы делитесь с нашими да, детишками, а дети, соответственно, дальше передают этот опыт родителям. И вот этот практикованный подход, соответственно, позволит нам охватить количество населения. расходы детей растут пропорционально возрасту. Часто слышатся жалобы старшего поколения. Дети не умеют сопоставлять свои возможности и траты. Состоятельные родители порой готовы утворять любой каприз детей. Но не знаешь, ни в чем отказа ребенок может вырасти без ответственного транжиру. Поэтому программа «Финграмотность» дает возможность выработать у детей это столь нужное качество. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.